А вы пробовали когда-нибудь джем из моркови? Если нет, то срочно приготовьте морковный джем, потому что это быстро, легко и очень вкусно. Результат не разочарует, джем получится ароматным и солнечным. Приготовить джем из моркови очень просто. Рецептура и пошаговые рекомендации даны в инструкции к рецепту. От такого лакомства вы точно будете в восторге. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты. Очищенную морковь натрите на мелкой терке. Хорошо промойте лимон и апельсины, и снимите с них цедру. Выжмите сок из лимона и апельсина. Вкусняшки, подписавшимся. Всыпьте в кастрюлю с морковью сахар, добавьте корицу и гвоздику. Влейте сок лимона и апельсина. Хорошо размешайте. Добавьте мускатный орех и влейте воду. Поставьте на небольшой огонь и варите час-полтора, время от времени помешивая. Масса должна увариться примерно в два раза. Извлеките из готового джема гвоздику и палочку корицы. Остывший джем разложите по банками. Морковный джем можно приготовить на зиму, а можно для текущих нужд. С таким джемом можно испечь пирожки или просто намазать на белый хлеб, советую приготовить. Из такого количества ингредиентов получилось примерно 800-900 грамм джема. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Морковь 500-550 грамм, вес указан в очищенном виде. Сахар 500 грамм, вода, 500 миллилитров, лимон, одна штука, апельсин, одна штука, гвоздика, 4 штуки, палочка корицы, одна штука, мускатный орех, 0,5 чайных ложки, количество порций, 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем Марией удачи, и дачи у Марией, увидимся.